Всем привет! Сегодня у нас будет необычный обзорчик, как вы поняли, я впервые на своем канале буду обозревать вот эту вот колоночку, которую я купил мне на Алиэкспресса в обычном магазине, да, не удивляйтесь. Вот такая вот у нас колоночка, супер крутая должна быть, надеюсь. Давайте же смотреть, что у нас здесь в этой упаковочке. Видно? Итак, в нашей коробочке от, от колоночки есть сама колоночка вот такая вот она кругленькая такая вот крутая такая очень итак что у нас в комплектации давайте-ка USB кабель чтобы заряжать нашу колоночку и также карабин что очень даже хорошо ее можно будет крепить на рюкзак сейчас покажу каким это образом делается Вот, вот так вот оно крепится, и на нашем рюкзаке оно так и болтается, и можно слушать музыку. Вот для чего, собственно, нужен карабин. Очень полезная штука. Ну. Так, в принципе, больше здесь ничего нету. А нет, есть. Что это у нас? Мануальчик, я так понял, на китайском и английских языках. Это уже хорошо. Конечно, хорошо будет на русском. Итак, что здесь у нас? Это тоже что-то. Guarante card тоже на английском и китайских языках. В принципе, больше здесь ничего. Вы не видите. Давайте, собственно, пройдемся по колоночке. Здесь есть кнопка включения. Кнопка перемотки. Плей пауза. В принципе, больше ничего. Есть также вот тут вот такая вот заглушечка. Э так для зарядки и чтобы вставлять TF карту или microSD, как там она правильно называется, считается, вот она так, она так. так э, собственно, батарейка здесь на 600 мегаампер, это в принципе может быть кому-то мало, кому-то много, в принципе для того, чтобы она просто звучала, это нормально. Так, ну что, давайте, собственно, слушать ее, послушаем, какая она на звучание итак дорогие друзья сейчас мы будем подключать нашу колоночку и слушать по bluetooth так как я не хочу вытаскивать micro sd и давайте ее слушать как она будет в качестве bluetooth колоночки сейчас я будет камера немного дрожать я сейчас подключусь это я не знаю или не максимально Mm -hmm. Watch as но ну, если это сейчас еще перемотаем О, будет бутус работает? Да, работает. Ну, нормально, колоночек уже будет. Что ты -то бед? Точнее, не максималка. Mm -hmm. Ну что, ребята, хочу сказать. Колоночка достаточно очень мощная я бы сказал я конечно до максималки не доходил потому что это было бы сильно громко басистость у нее присутствует это вот даже очень хорошо немного такой вот держишь в руке она так вибрирует это тоже очень хорошо Итак, а сейчас я бы хотел ее сравнить с другой bluetooth колонка которая была у меня ранее она вот такая вот уже подряпанная старая но еще работает <клёп> Я бы сейчас хотел ее проверить, она еще с фонариком, то есть здесь, конечно, и батарейка сама больше, здесь 600 мегаватт, тут 1200, то есть целых два раза, а потому что у нас здесь фонарик. Проверим ее звучание и все-таки сравним, я сделаю вид, какая лучше, в принципе. Давайте-ка сравним. Сейчас я подключусь к этой, это. Так, это максимально что Ну, внимание, репит, Ну, не репита, надо. Да. О, прям вообще так... Выбрили, удача хорошая. Ч ⁇ перемотаем. В принципе, то же самое. В принципе, мне сложно понять, какая из них лучше. В принципе, они обе я вот, думаю, что нормальные. Отлично. А? Видела дружба? Ну, может быть, потому что я как бы не сильно, блин, понимаю, какая из них. В принципе, они одинаковые по звучанию, что это, что это. В принципе, каких либо различий я не увидел, точнее, не услышал. Если вы услышали, то напишите об этом обязательно в комментарии, какая из них победила. Либо Хоко, либо супра. Так что, в принципе, обе годные, мне кажется Только это чуть, -чуть дольше дольше меня а Это будет у меня Вот, начиная с сегодняшнего дня буду осознаться музыкой этой колоночки И не забывать проработать эту колоночку Тоже Так что, ребята, на этом у меня все В принципе, если вам понравилась колоночка Почему бы не поставить ей лайк И этой лайк тоже поставить И написать комментарий какая из них победила Так что, всем пока